Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем YouTube-канале. Это второе видео из серии «Как просто поменять IP-адрес вашего компьютера». Актуальность в этой операции сейчас возрастает в разы, так как на любимом ресурсе, рутрекере, россиянам не дают спокойно скачать фильмы. Но проблема смена IP, это никакая не проблема. Если вы пользуетесь сервисом Спрячь меня, я именно этот вариант использую сам и предлагаю вам для того, чтобы быстро и просто поменять IP-адрес вашего компьютера. Все, что вам нужно сделать, это с сайта Highme, из раздела Все инструменты, скачать программную оболочку. Скачивается она простым нажатием на ссылку. Никаких настроек она не требует. Запускаете программку, вводите свой который вы получаете при регистрации выбираете страну через которую вы хотите войти в интернет но ну, например сша нажимаете на кнопку подключиться проходит 5-6 секунд и вы становитесь американцам если сейчас зайти на самый популярный и качественный сайт связанный с ip адресами это сайт 2 ip.ru то сайт покажет вам что ваш адрес именно такой как отображается в оболочке хайдми америка хотя я далеко не из америки обратите внимание что пишется даже интернет провайдер который предоставляет вам услуги никакого отношения к моему интернет провайдеру он имеет и самое главное что не используется прок то есть как будто вы реально американец самое приятное все делается ну практически в два клика выполнить это может каждый неподготовленный пользователь никаких перезагрузок компьютеры не требуется и самое главное что не происходит никакой потери скорости, как вы качались Свои фильмы так и будете качать. Еще один очень важный момент, то что адрес вашего компьютера меняется полностью для всех программ, которыми вы им пользуетесь. Есть, если вот вы используете прокси, прокси позволяет менять адреса внутри, например, конкретного браузера. Это актуально, когда вы работаете, например, множеством аккаунтов в социальных сетях, ну, например, как у меня. Но прокси это достаточно хлопотно, и если вы покупаете качественные прокси, те, которые долго живут, и прокси, которыми пользуетесь только вы, это стоит, ну, реально Денег. И использование VPN доступа для меня ну, значительно дешевле обходится, чем, например, покупка нормальных прокси, например, на сайте Proxy или где пакетует то, что можно назвать прокси, это 80 долларов в месяц. Еще раз повторюсь, покупать прокси есть смысл только в том случае, если вы работаете в социальных сетях множеством аккаунтов. Для того, чтобы качать фильмы и для того, чтобы быстро и просто поменять адрес всего компьютера. Лучше использовать VPN доступ. Но это лично мое мнение. Весь процесс работы с этим сервисом я описал в своем первом видео, которое так и называется «Как сменить IP». Вот если вы напишите в поиске YouTube, вы попадете на мой ролик. Он у меня вторым стоит. В нем я написал, как работать с сервисом Хайдми, хотя вся... Вся инструкция есть на самом сайте Хайдми. В этом видео я расскажу о тех затруднениях, которые могут у вас возникнуть при работе с сайтом Хайдми. но вот первый вопрос, который довольно часто задают, а как вернуть свой прежний адрес но меня конечно этот вопрос первый раз поставил в тупик для того чтобы вернуться к своему прежнему адресу вы просто нажимаете на кнопку отключиться проходит небольшое время там 3 4 секунды и возвращается ваш прежний адрес опять же никаких перезагрузок компьютер делать не надо адрес вашего компьютера отображается в самой программной оболочке. вот здесь вот если вы опять же в чем то сомневаетесь перейдите снова на 2 и перу и вот сейчас 2 ip уже отображает ваш реальный адрес вот это мой реальный адрес я по понятным причинам его скрываю мой реальный интернет провайдер видите интеркон и все что я сделал это просто нажал на кнопку отключиться С чем вы еще можете столкнуться у меня это было один раз подчеркиваю один раз я часто меняю компьютеры свой парк И вот на одном из компьютеров у меня была какая -то ситуация то есть я выбрал как всегда сервер, через который я хочу подключаться. Нажал подключиться. Появилось вот это сообщение подключения, и оно очень долго не пропадало. То есть не появлялось вот сообщение подключено. То есть так и висело подключиться. Вот если вы столкнетесь с такой же ситуацией, у меня она решалась очень просто. Я удалил программную оболочку, переустановил заново, и все сразу же заработал. Вот если вы выполняете такую операцию, и вам не помогает то есть опять же подключение не происходит вы конечно можете обратиться в техподдержку которая висит на сайте и помогает вот сегодня еще рановато для того чтобы ребята вышли на работу но в большинстве случаев они сидят на сайте они вам посоветуют войти в настройки программки это вот такая шестереночка выбрать раздел общий и типе подключения выбрать open vpn tsp совместимость вот выбрать этот тип подключения и нажать на кнопочку ok и заново попробовать переподключиться вот в некоторых случаях это помогает если и это вам не помогло то вот сейчас техподдержка может посоветовать вам поставить на ваш компьютер портабельную версию этой программки. Ссылку на портабельную версию вы найдете в описании видео. Скачиваете себе на компьютер архив портабельной версии, называется он вот так вот VPN109. Раскрываете этот архивчик ну, в корневой каталог своего диска. Ну я вот на диск C это открыл. Запускаемый файл называется старт для удобства можете вытащить на рабочий стол его ярлычок и все если и это вам не помогло а вот на компьютере в которого я записываю видео то с моноблока вот этого эксперт с лицензионным программным обеспечением, который я вот недавно купил. И вот на нем я не смог а, установить свою любимую программную оболочку по смене IP-адреса. Но задача была решена, и вот все свои перипетии, которые я прошел, я и записываю в этом видео. Вот если вам и портабельная версия не поможет, а техподдержка вам скажет, вышлите лох. Вот где взять лох? Лох это то, что происходит в процессе подключения, какие ошибки выдаются. Опять же вы заходите в настройки программной оболочки, нажимаете на шестереночку и вот в разделе история всю эту информацию вы копируете правой кнопочкой и отправляете техподдержки, если конечно она находится в онлайне. Вот в моем случае даже отправка лога не помогла. Что тогда вам предложит техподдержка с сайтах адми? Они вам предложат два варианта. Значит, вариант номер один ⁇ это написать на почту техподдержки. Вы должны понимать, что все-таки в онлайн-поддержке сидят ребята, которые решают на ну, такие простые задачи, отвечают на стандартные вопросы, которых подавляющее большинство. Если вот возникает что-то такое из ряда вон... А еще раз повторюсь, вот эта программная оболочка вот только на этом компьютере эксперт, у меня нормально с лицензионным программным обеспечением Windows 7 а, не запускалась. Вот На все неординарные вопросы отвечают так называемые бородатые админы, которые ну, не сидят в онлайне. Это первое, что вам предложит их поддержка. А второе, что они вам предложат, это попробовать подключиться не через стандартную программку, которая является самым простым способом подключения, а попробуют подключиться по другим способам. Все эти способы находятся на страничке настройка VPN. Вам предложат подключиться через другую программную оболочку, которая называется OpenVPN настройка, но ну, займет как вот здесь вот написано 3 минуты не скажу, что от вас потребуются какие-то глубокие знания компьютера но выполнять элементарные операции над файлом вам нужно уметь если вы можете это делать то никаких проблем опять же, с настройкой этой программы у вас не возникнет Значит, весь процесс настройки описан в виде текстовой инструкции вот она вся, по шагам. И даже записана видеоинструкция. Но вот видеоинструкции не комментируется голосом. Вот только поэтому я пройдусь сейчас по инструкции. Но ну, раз уж начал записывать решение проблем, то нужно сделать полностью. Значит, что вам требуется сделать? Вы заходите по ссылке вот на страничку VPN. Вот в это поле вы копируете ваш код. Как я уже говорил, сервис платный, но при покупке доступа к сервису на полгода там получается 100 рублей но лично для меня это реально лучшее решение чем например возиться с прокси значит ваш код приходит вам на почту вот в виде вот такого я Сейчас взял тестовый код. Тестовый код дается на один день. Не надо его пытаться использовать. Значит, скопируйте, вставляете свой тестовый код, нажимаете «Подключиться». Если у вас операционная система Windows, оставляете все неизменно на этой страничке. Если другая операционная система, выбираете свою операционку. Нажимаем «Далее». И вот на этой страничке вы должны выбрать второй вариант. OpenVPN. Вот это. Для бородатых админов. Но никакой бородатости тут не требуется особой Нажимаем на далее На этой страничке ничего не меняем Опять же нажимаем далее И вот попадаем на страничку, на которой вы скачиваете свою конфигурацию То есть Нажимаете на зеленую большую кнопку скачать конфигурацию И на ваш компьютер скачивается вот такой вот файл с сайта Hide.me Сохраняем на диск вашего компьютера вот я тут его скачивал, как вы видите, много раз. Разархивируем. Запоминаем, где он у вас хранится. Лучше эту, это окошечко не закрывать. Все, больше вам эта страничка не нужна. Вы ее можете закрыть. Следующим шагом вы скачиваете саму программку OpenVPN по ссылке. Если у вас 64-битная операционная система, как у меня, то скачивайте программку вот по этой ссылке для именно 64-битных операционных систем. Скачиваем. Ну, опять же, видите, я ее качал много раз. Скачали и устанавливаем. Устанавливается она очень просто, но элементарно. То есть совсем соглашаетесь, это уже запускаемый файл. То есть кликайте два раза и пошел процесс установки. Все, что вам будет предлагать программа, обновить, добавить, то есть совсем вы соглашаетесь. Программа устанавливается на диск C вашего компьютера в стандартную папку программ файлов. И внутри этой папочки будет создаваться папка с именем OpenVPN. Что вам нужно сделать? Вам необходимо папку, куда установилась программа OpenVPN, скачать вашу конфигурацию. Для этого вы открываете папочку, которую вы разархивировали конфигурацию свою. Я ее скачивал для Windows. Здесь папка Windows. И копируете вот этот каталог. Но вот почему-то в инструкции сказано, что нужно это делать через комбинацию клавиш Ctrl-C. Ну, Пожалуйста. выбираю этот каталог, нажимаю Ctrl-C, хотя, наверное, можно это делать через правую кнопку мыши, но ну, кому как нравится, наверное. Открываем папку, куда установилась программа OpenVPN. Это программ Files. Вот они они у меня. Папочка OpenVPN. Вот. И вот в эту папку вы вставляете свою конфигурацию. Здесь вот уже есть папка конфигурации вы ее заменяете на свою опять же в инструкции для этого говорится что нужно нажать ctrl v ну, точно так же я и делал нажимал нажимал ctrl v все вам предложат перезаписать эту папку соглашаетесь и перезаписывайте все на этом установка программы OpenVPN закончена. закончена я сейчас Отключусь от HideMe, от стандартной оболочки. И сейчас запущу уже программку OpenVPN. Программка «Ярлычок для OpenVPN». Опять же, так как у меня семерка, запускаю от имени администратора. Значит, программка появляется в трее. Вот здесь, вот в правом уголочке. Мне она, конечно, меньше нравится, чем стандартная оболочка от Hide.me по одной причине. Потому что здесь вы можете просто выбрать страну, через которую вы подключаете, то есть сервер страны. То есть, но я не нашел тут возможности выбирать еще и IP-адрес. В оболочки от Hide.me можно выбирать не только сервер, с которого вы входите, но еще выбирать адрес этого сервера. Для меня это очень удобно. Все, нажимаем на кнопочку подключиться и подключаемся через выбранный сервер. О том, что вы подключились, появляется сообщение и значок у программы становится зелененьким. Опять же, если мы зайдем сейчас на 2 IP.ru, опять же обновлю страничку и вот видите, я уже в Эстонии. Тоже программа меняет адрес очень чисто, можете пользоваться этой программкой. Но и эта программка вот для этого замечательного моноблока микроэксперт мне не помогла, она тоже не запустилась, но эта программа выдала более такой понятный лох, лох с ошибкой. Если вы откроете папочку с установленной программой OpenVPN. Здесь есть отдельный каталог, который называется лог. И при подключении к каждому из сервопологов создается лог подключения. И вот в этом логе прописывалось, какая ошибка была. Вот лог, который выдала программа OpenVPN, был понятен даже мне. Проблема заключалась в следующем, что у меня был очень длинный маршрут к, к файлу tmp. Вот сейчас найду какой-нибудь старый лог. Вот смотрите. Что, что здесь писалось. Проблема при открытии каталога ТМП. Хотя такой каталог у меня существует, но программа не могла с ним работать. Возможно, из-за того, что он был написан кириллицей, возможно, из-за того, что был длинный маршрут. Но, в общем, я разбираться не стал. Я просто взял и выполнил операцию, которую я раньше делал всегда. То есть я всегда на диске c в корневом каталоге создавал временный каталог, называл его ТМП. Чистил его, потому что он практически всегда быстро забивался. Вот для того, чтобы поменять расположение временного каталога, вам необходимо войти в свойства вашего компьютера, щелкнуть правой кнопкой «Выбрать свойства», выбрать дополнительные параметры, и выбрать переменные среды. Вот как раз те переменные, которые вам надо поменять. Маршрут к ТМП и к TEMP. Выбираете первый каталог, нажимаете на кнопочку изменить и прописываете маршрут. Я вам предлагаю сделать вот такой маршрут, как у меня. Перезагружаете компьютер для чистоты эксперимента. И вот когда я перезагрузился, сразу же программа OpenVPN у меня заработала. Хотя изначально она тоже не подключала. Запустил программу. Стандартную, которая мне больше нравится. И она тоже заработала. Но на этом варианты подключиться не заканчиваются. Опять же, если вы посмотрите, что написано на страничке как подключиться к VPN-доступу, это первые два варианта. Первый самый простой, второй чуть посложнее, но тут еще есть несколько вариантов подключения. Но разбираться мне с ними особо не хотелось. Единственное, что пока я тут ковырялся с логом, я скачал еще одну программку, которую рекомендовали при подключении через альтернативную оболочку. Это программа Wisconsin. Интересная программа. Я ее даже себе установил. Вот ее ярлычок. То есть, в принципе, у меня сейчас три варианта подключиться. Вот. Но с этой программкой я не разбирался. Здесь, конечно, чуть сложнее. Нужно будет работать с настройками. И для того, чтобы качать фильмы, там, играть какие-то игрушки, заходить на игровые серваки с разных IP-адресов, вот это самое простое решение. То есть, реально самое простое и самое, самое хорошее. Но если вы имеете какую-то техническую подготовку, разбирайтесь с другими вариантами подключения. В заключение я хочу сказать следующее. На сайте Hide.me есть множество еще других инструментов, в том числе есть анимайзер. Те, кто работает в разных аккаунтах в социальных сетях, можно, конечно, пользоваться анимайзером. Можно даже устанавливать плагины для Mozilla, которые через прокси меняют адреса с которыми вы входите с этого аккаунта но пожалуйста запомните вот этот плагин которым я пользовался и даже рекомендовал людям пользоваться сейчас на хайдми не работает то есть вот этот вот плагин который позволял легко и просто менять адреса но не всего компьютера, а именно вот профиля Mozilla, которым вы работаете, сейчас не работает. То есть ради бога его не устанавливайте с сайта ходми и не думайте, что Mozilla у вас поменяет адрес. Вот видите, вот вроде бы он меняется в параметре отображается, но если вы зайдете на 2 IP, смены адреса не происходит. Пожалуйста, помните, что вот этот плагин сейчас не работает. Это выяснилось, опять же. В процессе общения с техподдержкой они обещали убрать его со своего сайта, чтобы люди не скачивали и не совершали ошибок. Большое спасибо, что вы досмотрели ролик до конца. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях под видео. Либо приходите на живые вебинары, которые я провожу каждый четверг в 20 часов с сайта игорь ру. Вебинары проходят 20 часов по Москве. Приходите и я отвечу на все ваши вопросы. Всем большое спасибо. До свидания.